Для нас, как для парфюмеров, очень важно уловить сам смысл жизни в наших духах, эссенциях. И смысл натуральный, так скажем, естественный, как мы называем ее косметики, парфюмерии, как раз не в том, чтобы зафиксировать, поймать момент и удержать его, а в том, чтобы оно продолжало жить дальше вместе с хозяином. То есть тем человеком, который будет наносить на себя либо духи, либо эссенцию. Мы стараемся поймать арому. Арома это то, что дает жизнь самому растению. Это не само растение непосредственно. И одновременно оно и есть. Но то, что дает ему, то, что его порождает, то, что порождает его силу, энергию. И совсем не обязательно оно находится в эфирном масле или в тинктуре. Его нужно еще уметь взять, еще нужно уметь взаимодействовать. И этому мы учимся вместе с деревьями, камнями, водой, потому что, конечно, скажем, у воды нет такого выраженного аромата, но у воды есть жизнь, у воды, у воды есть текучесть, у воды есть э, такая жизненность, и она постоянна. Как это заключить во флакон так, чтобы человек ощущал это, чтобы он, нося на себя, ощущал это внутри себя и жил с этим? Нам не очень интересно делать э, что-то, что будет фиксировать Просто нанес и все, и потом снова что-то нужно другое. Именно сегодня люди озабочены зачастую тем, чтобы духи, либо парфюмерия в целом была очень стойкой. Но в жизни нет ничего постоянного, и мы это подчеркиваем. Не потому что нет возможности зафиксировать аромат. Аромат изначально, он развивается, и он может развиваться. И он может развиваться совершенно не по той а, заложенной кем-то структуре. Это большая иллюзия, что мы управляем природой и можем ее управлять. Поэтому здесь для нас важно уважение. Мы уважаем природу, мы с почтением относимся и к воде, и к минералам, к кристаллам, к растениям, к деревьям. И когда мы приближаемся к ним для того, чтобы попросить их силу, мы в какой-то степени разговариваем с ними, мы вступаем с ними в резонанс, в контакт. И когда он возникает, мы можем тогда это что-то, оно может быть незримое, взять и смешать в чашке, сделать из этого какую-то смесь, которая будет дальше вызревать, выспевать, и это иногда занимает даже до полугода, иногда больше, создать. Какие-то моменты, которые будут дальше развиваться. Это такие кусочки жизни, которые живут дальше, как самостоятельные фрагменты. И это есть в какой-то степени порождение, новое порождение, но без замаха на какую-то такую божественность, типа вот я сделал, я создатель. Мы создаем вместе, потому что мы не разделяем себя и мир. И это мы хотим донести в своей косметике, это мы хотим показать в своих духах.